Ой, Что это, ладно? Правда, <мыл> меня дверь заменили, прикольно. У всех О, Привет. привет. Ну, меня заменили, у меня другая была. Еще... Еще только ну, М -м -м, кстати, сейчас только шесть утра шесть утра. Mm -hmm. Mm -hmm. Блин. А где Кока-Колу кока надо купить? Да, поставь... О, так. Тортик Един тут торт? поставь. Вика! Вон торт купили. А, не, не. Вот, тортик даром, даром, можно сказать. Вика-Торт. Они дорогие. Смотри, какой. И мы сейчас едим все. Да, где я... Час... Все, я сейчас уже ем. Все, уже ем. Не могу, все, уже не пытаюсь. Нет, я еще ем. Олег, как ты дорогие <сélve> <Ничего>, <еще> деньги погляди Ничего мне деньги еще есть у меня еще деньги есть Я, Я дочь миллионера Это самый дешевый тортик надо купить пока они не подорожали Дочь миллионера а, Дочь миллионера М Да О еще шоколадный тортик. шоколадный да он yeah, там 30, 30, 30, 30 стоит. А тебе тоже 30 стоит. 100... Это макароны же дорогие. Mm -hmm. Это макароны же дорогие. Да, это макароны yeah. 192. Знаю, Сколько уже? О. Время. Только 7 Ой. утра. Ну уже, кстати, посветление. 96, колбец, 96. <связывая> ну без разницы. Разница-то какая. Стиль. Ой. Всего Сейчас в 4. Да, уже 7 утра пойдем. Подожди, мне интересно, его же не убрали? этот лед, лед, пройдите, мы катались на льду. Не убрали. Ал ⁇ т. Вышходи. Убрали? Да. А убрали? Не убрали? Каток в другой стороне. А. А, Куда я бежим, знаю. бежим, бежим. Это, да, не знаю. Я Он уже всегда не ужасно. Да, был где за... Так, я не понял. Что там? Я же попросил мэра снести вот этот завод. Он загрязняет нам воздух. А, ну да. А что? Да, плюс у нас тут пекарня. И, и вообще пекарня? у нас тут свежий воздух, а тут всякие заводы. И канализация Нет. Не убрали. Нет, так, нет, это нет, искусственный лед. Ви, умбра растаял не... уже. это искусственный, значит. Мне кажется, он перестал этот, быть скользким. Да, он перестал быть скользким, искусственный. Но это же не настоящий, правильно. Был бы настоящий. Будем брать. Может, ну, можешь его забыли смазать. Вы тогда приходили летом, он был быстрый. Смазать? Ну, чтобы он скользил. Блин, ну смазки для льда нет. Есть. Ты уже смазывал? Нет, я смазывал. Ладно. Надо купить потом смазку для льда. Лед смазывать. Фика, тебе не нужна смазка. Ну именно для ног, там, для рук. Ладно. А, точно, это же крем. Забыл. Я думал, тебе. Tier... Так, вот эту траву бы высокую надо срубать. Так, я щас, я щас И скидывайте вот эти всякие семена в мусорку. Батрян, да, да батрян. слушайте. Тут бабочка, тут бабочка. Где? Ой. Ой. ой -ёй, ой -ёй. ой -ёй. ой -ёй -ёй. ой -ёй -ёй, ешки, ой ой ой ой ой ой кому то ой -ёй -ёй, ешки, ой лицо. Так, я что-то в бассейн захотел, что-то купаться. Я, я, я не хочу, не хочу. Так, убираем Ла, конечно, мы с тобой тысячи лет не виделись. Чики, давай! Да. Так громко, Тики давай. Что своего? Ла, Боже, кто ты? Ура! Бай! Иди сюда, тыква. Ты не додела на эти с лицо с лицу. Добивная тыква! Здравствуй, миссия! Ой-ой-ой! Джук на лозик! Аккуратно! А это скотина! Опа! У нее сколько там снарядов? Раз. Раз, два, три, Раз. четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, десять потом... зарядов Constацией... у него каких-то. Каких-то десять бесполезных. Десять каких-то зарядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все правильно я почитала. Супер шанс! Это, короче... <с声><с声> я не ору. Я вежливо favori. разговариваю. Я понял, как он заведён. Печки изменил? Я... Зеленый. Зеленый. Супер, Ой, Ой, супер Ой, Я Зеленый. Зеленый. Я не Зеленый. Зеленый. Зеленый. Зеленый. Супер шанс. Вообще, ну, кто а где что? она? Я с ней с трэмбагом справлялся. За домом, справлялся. М -м, за домом. вижу ее. Ты к вам, иди сюда. Я тебе сейчас правду дам в лоб. Надо Эми Баг позвать, блин. Жалко, что Эмили умерла. Что? Ну, да. ну, точнее, Это сон подошло. ушло. Это наоборот хорошо. Ой, ты не... Ой, нет... Бездушный вы. <связь> еще две тыквы уже. Как в смысле? Так, у мне тут, уже... Походу... <связь> этот, мне интересно, а где пчела? Пчела садоводством занимается. Такие, раз... а, <связь> вы, <по> <связь> пчела так ты пчела... пчела нужно. Мы с пчелой справлялись с одним, с одним а другой. Обратно. <связь> Пегас. Пегас вообще, бешеный, монстру, монстру, о, он так, чё он там, где он, да. о, привет, Ой, нет, нам пчела, нам пчела нужна срочно, Ща мы его сюда притянем, ну привет, а Ты думаешь, я чё такие что, тыквы огроменные, чё аккуратно, Виспери сегодня могу... нет, мне кажется бесполезные виспери, надо забрать талисман. Дальше... Аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно, суперкод. Она еще регенерирует, собака сутулая. Получать. Слушай, иди, я, иди, я, иди, я ж, иди, страшно, иди, не сижу, я так давно видно не применял. Пегас. Так, выходим, калки. Так, пегас уже отбабахали. Я так услы увидел, понял, услышал. Ить. Притянули. Пегас, давай, стреляй его. Аккуратно, Ак Ак кот. Ак Адриан или кто-то, Адриан. привет. Уже Адриан слышится. Да. Я чуть не спалил свою личность. Где Весперия? Весперия, да? ты где? Ты не любишь Весперию девочка? Нет, она тупая. Весперия это забрать у нее талисман. Да, да, да. Её на... тупицки. Ой, пловица, да? Люди, лоски, ну, вообще будете уходить? Ведь, ведь, давайте, давайте. Ты будешь уходить? Ты Стас, будешь уходить? Я не, это, виспирь, не ты, ты будешь уходить? Ты У меня не Давайте, давайте, давайте, И давайте, рабочие. давайте, Главное давайте. Не давайте, О, давайте, давайте. Я с ним справлюсь. Стой, что Неужели? А кума... Так, надо поймать ее. Поймать. Это значит Спасибо. один и он размножался. Мистер ну, Бак. Да. Был... да, слушайте, значит, а, точно, авторукры. чудесный Мистер Бак, меня получилось, мистер. мне пора. Да, давай пока. Мне уже глюки. Ладно, мне показалось то, что у меня супер шанс лежал в, в карманах. А где когти? Трансформация. Идем к себе в комнату. Идем к себе. Это что Ой, такое? Привет, я спал, я спал вообще че, не мешайте спать. Ля ля ля. Мы сейчас быстро откроем Нет. двери и уйдем. Так, все. Лягу спать. Пойду тогда в зал. Лягу. Мой боже. Я тут это прилягу.